Народный контроль проверит десятки автозаправочных станций по всему городу. Члены Федерации автовладельцев России каждую неделю будут устраивать рейды по заправкам. Пробы топливо, проверят в лабораториях по всем стандартам. На одном из выездов побывал наш корреспондент Денис Денисов. Бутылки никто не видел до того, как мы сюда привезли. Нет, у них что-то что было в них или не было, никто не видел. Меня об этом это не оповестили, что сегодня будет у меня забор топлива. И как производился забор топлива, я тоже не видел. На первой же заправке возникает конфликт. Арендатор отказывается подписывать документы и признавать народный контроль. По его словам, он ничего не знает о стерильности бутылок, в которые набираются пробы. Да и вообще о проверках нужно предупреждать заранее. Я считаю, что они не то чтобы не правы, что они занимаются, я это поддерживаю, я готов способствовать. Есть единственный момент. Любые заборы надо делать по стандартам, которые прописаны в законодательстве. И я считаю, что надо представителя АЗС все-таки вызывать, чтобы он при этом присутствовал, чтобы все заборы производились в его присутствии. Однако ничего противозаконного в такой проверке нет. Ее проводит Федерация автовладельцев России при поддержке Краевого министерства и по поручению губернатора. С каждой заправки берется по 3 литра бензина. Один отправляют на экспертизу в лабораторию, второй оставляют на заправке, третий литр держится в качестве арбитражной пробы. Все упаковывается согласно стандартам. Мы берем один вид топлива. В первую очередь, естественно, мы объезжаем те автозаправочные станции, по которым у нас были подозрения. Сегодня мы также еще заедем на те автозаправочные станции, по которым просто просили автовладельцы, так как, к примеру, они ни разу нам не попадались. Но все-таки лабораторное исследование лучше. Плохое качество бензина вредит не только автомобилю но и всей окружающей среде. Жалобы на низкосортность и примеси у тех или иных марок звучат постоянно. Но здесь проверяют не бренд, а каждую отдельно взятую АЗС. Если результат экспертизы покажет, что топливо и правда не соответствует нормам, это может стать основанием уже для официальной проверки. В рамках только сегодняшнего рейда пробы взяли на шести заправках, а результаты станут известны уже на следующий день. Ну а вообще проверки будут проводить каждую среду до конца лета. Денис Денисов, Павел Варенковский седьмой канал.